И у тебя есть еще несколько своих результатов. Давай. Да, я неожиданно вот, поняла, что наша скипетарная ванна, симпат ванна, может по-разному работать. Мы в 2018 году в Казахстан летали, назад прилетели. У меня затекло полностью. Вот шея, плечи неудобно. Я так намучилась в самолете. А приехали домой, я взяла бутылочку, растерлась хорошо. И так согрелось, согрелось, такой эффект пошел, согревающий, классный. А я потом подумала, так, стоп, вообще-то согревающего эффекта у этого продукта быть не должно. Почему у меня так получилось? И я поняла, я взяла баночку, но я ее не, не взбулькала. Да? Не взболтала. И получилось, что вот масло так, облепиховое, оно осело на дно, а я растерлась вот этим самим скипидаром, и вот что там еще есть. Поэтому теперь вот пользуюсь вот так вот в двух вариантах, что и рекомендую всем, кто хочет, чтобы получить такой согревающий эффект, пожалуйста, берите баночку, только ее не смешивайте. А если уже хотите насладиться полностью всем продуктом, то уже, конечно, да. Плюс очень здорово я... Вот мне не рекомендуется в ванной, да, это жалко, но пока по моему состоянию как бы не рекомендуется. Так что я делаю? Я даже не смешиваю с водой, вот, да, а просто вот когда у меня вот такие тянущие боли, вот, ноги, не то что боли, ложишься спать, бывает ощущение, не знаешь, куда ноги деть. И вот игры, вот это вот, я просто беру, растираю хорошо все. И все, тут же, как вот, как говорят, как будто бабка пошептала, раз, и все. И все ушло. Плюс у меня муж пристрастился, он же у меня э, такая тяжелая работа у него, он мебель да, развозит, и монтаж. Доставка, и монтаж это тяжелые вещи, носить ступенька и частенько то руки, то спина. И вот он... я беру наш замечательный, крем. вот жалко, что его нет, у меня очередь на него стоит. Я уже даже не по одному тюбику заказываю. Вот беру крем, беру немножко это скипидарные ванны, смешиваю это все на ладошке. И вот я просто нахожу больное место, да, точечно вот так. И хорошо, хорошо прямо вот продавливаю. И в общем скажу, что я уже давно выкинула из дома диплофинаки, все вода. Все. я в один прекрасный день, я даже взяла, у меня такая коробка была, аптечка, я ее полностью взяла и выкинула. Так. Теперь у меня вот аптечка из аголовских продуктов стоит на полочке. Все, все этим пользуется. Ну, отлично, отлично, Галь. На самом деле у тебя было огромное количество проблем, с которыми ты пришла в нашу компанию, и почти все уже ушли, мы с тобой еще не раз в эфире, и ты обязательно поделишься. Да, немножко. У меня сейчас программа идет по Виаргонам, я тут экспериментик провожу, поэтому как будет тема с Виаргонами, пожалуйста. Кстати, тема с Виаргонами будет на следующей неделе, так что, друзья, у кого есть результаты по Виаргонам, Давайте поделимся с ними всем миром. Я готова в эфире быть несколько часов подряд, потому что по Виаргонам действительно классные результаты. Поэтому во следующая пятница – это тема Виаргоны. принимаю заявки на эфир, на совместный эфир. Да, Галь, значит, с тобой мы выйдем в эфир первый на следующей неделе. Ну, ты мне что Я хочу сказать. Насчет Burdock H, У нас до такой степени шикарный продукт, да, что вот... Да, я сейчас вот несколько дней, смена погоды, осень приходит. И что делаю? Где-то за полчасика перед сном я три капсулы, вот uh -huh. на горячей водички, чай делаю и выпиваю. Но ну, я выпиваю с таким, но ну, я все пью с таким вот, я люблю. Вот, я, я любовь принимаю, да, вот с таким настроением, потому что тогда это работает в тысячу раз лучше, получается. И маленькими глоточками потихоньку, ну, где-то, может, минут 10 вот я растягиваю, да, вот, вот так вот этот продукт. Это вот у кого вот, кто не хочет скрипеть, у кого вот суставы, кто идет вот и, и слышно хрусть, хрусть, хрусть, вот. Либо также вот когда что-то где-то тянет, вот ноги, икры, вот у меня сейчас вот пока вот такой период есть, вот происходит все очень здорово. И спать ложишься, ссор спокойно, да. Еще очень хорошо, магний вечер наш, конечно. То да, есть... я вот хотела сказать, что магний вечер да. замечательный, да. То есть вот это даже можно вместе смешивать и делать такой чай замечательный, и это будет здорово вообще. Вот такие результаты. Очень быстро убирает судороги. Вот, очень быстро. Вот прям через неделю у кого, у кого частые судороги ночью в ногах или в руках, попейте магний вечер, и максимум через неделю вы уже почувствуете результат, а если только начальная стадия, то вы результат почувствуете на второй, третий день, вот вечером просто вместо чая, магний, туда еще можно добавить МСМ, геластин лицетин ванильный, то есть сделать такой вкусный напиток, серотонин в порошке с какао, у кого еще он есть, то есть я все это вместе смешиваю, и вкусно, Полезно, сон прекрасный, и mm -hmm. суставы, ну это тут суставы, само собой, вот икры, у меня просто лично было почему-то приехала в Испанию жить, и первый месяц мне прям сводили, но ночью судороги были. Я удивлена, у меня никогда таких проблем не было. И вот я начала пить активно магний, вот прям каждый день. Что-что? Переаклиматизация. А, не знаю, вот каждый mm -hmm. вечер начала пить магний, и слава богу, вот вообще проблем этих не, не стало. Поэтому, друзья, обратите внимание на наш вкуснейший клубничный напиток, который называется «Магний вечер». И деткам давайте, вот, у кого нет магния, принимайте, будьте довольны. Галь, я тебя благодарю. Пожалуйста, всегда пожалуйста. Значит, в следующую пятницу встречаемся на теме «Результаты да. павтоуменения Виаргонов». Все, всего хорошего. Все, всем пока.